Так, имеем ржавую дверь. Нам нужно восстановить ее. Принципиально не покупаем новую, чтобы потренироваться попробовать сделать из этой что-то. Вот, что будем делать. Сейчас <смех> нашли донорскую дверь, ну, точнее там остатки от двери. Покажу. С нее срежем рем-вставочку и попробуем подогнать сюда. Выпрямляем, подпилим. Так, вот она, донорская дверь. С нее пильнем вот эту часть, вот эту кромку, и попробуем вставить в ту дверь. Итак, рем вставка на месте. Тут уголок подогнали, сейчас дальше э, спилим лишнее. Тоже на сварочные точки посадили. Здесь дальше отдельный этот угол будем делать, потому что изгиб идет, чтобы все было как по заводу. Вот. В целом, здесь вот она садится. Вот как на штатные места то есть все четко вообще получается чуть-чуть подогнули здесь а так все изгибы повторяют заводские вот эту точку устраним выровняем здесь и все и останется с другой стороны только накинуть плоскость так, сделали рем ставку с обратной стороны лицевая часть здесь чуть-чуть плотнее здесь зазорчики пропилим для того, чтобы проварилась нормально, без перекосов. Значит, здесь все подогнано уже. Уголок здесь а, вот сделан. Эта часть заменится еще. Здесь сверху садится нахлест, Потом сверху, естественно, будет промазано герметиком. С этой стороны проварится. Выглядит это все... Так, Максим, давай снимем. Вот так вот. Вот такая рем-вставка. То есть сделали этот кантик, пропилили болгаркой там вот этот, по полосе, по линии сгиба. И аккуратненько загнули, для того, чтобы загнулась ровно с зазором, туда вставили, вот в нее вставили такой же толщины металл. Подогнули, пробили все молотком и вытащили его, чтобы зазор остался. Здесь, естественно, лишнее сейчас спилим, также оставив зазор этот в миллиметр для нормального провара. Поменяем этот угол и все, дальше сварка. Итак, уголок изготовлен, варен. Вот он здесь прошел сварной шов. здесь никакие ребрышки эти не задеты. Все осталось, как и было. Здесь, естественно, тоже ребро выведено. Зашпатлюется и будет так же, как она и была изначально с завода, как шла. Значит, самарем-ставка тоже вставлена, проварена. Здесь сплошной шов, но через точки уже зачищен, подготовлен к грунтованию и шпатлеванию. То есть в целом сейчас дверь э, приведена в исходное состояние. Если не знать, он как раз Если не знать, то никто никогда и не поймет, что она переделывалась. Так что у ну, нас с этой стороны. Вот она здесь тоже вварена, уже все обточено, также подготовлено грунтовки и шпатлевки так что все возможно здесь соответственно после грунтования все будет герметиком промазано то есть такой же шов как и здесь будет Потом покажу как обратная сторона загрунтована. Сейчас кислотником сначала прохожу. И потом уже после этого будет акрил. Общем, тоненький, тоненький слой кислотника. один проход дверь загрунтованной акриловым грунтом поверх фосфат поверх кислотного грунта то есть в принципе осталось завтра замотовать зашпотливать эти места и все дальше снова грунтование и покраска.